путь американец отправляется с важным для него символом – флагом России. Я чувствую себя русским. Я люблю моих русских друзей. Я люблю Россию. Почему нет? Это сейчас моя страна. Русский язык ему дается с трудом. Учебником для Дугана стали путешествия. Он побывал уже в 40 российских городах. Говорит, Россия для него – это страна большой любви и свободы. Джон Дуган, бывший офицер полиции США, три года назад был вынужден бежать из своей страны от преследований ФБР. Дугана обвинили в хакерстве и размещении на его сайте данных агентов спецслужбы. По словам Джона, это была провокация, чтобы прекратить его правозащитную деятельность. Он создал сайт, на котором анонимно можно сообщать о фактах коррупции и беззакониях полицейских. Тысячи людей убито полицейскими за последний год в Америке. У 40% жертв не было оружия в руках. В России полиция должна иметь серьезный аргумент, чтобы открыть огонь. Поэтому я чувствую себя здесь абсолютно защищенным. Россия предоставила Дугану временное убежище. Свой сайт он продолжает вести, но уже на российском хостинге. А еще подключается ко всем проектам, где просят его помощи. Для парка оленей в Липецкой области он сделал веб-сайт. И теперь его любимое занятие – устраивать экскурсии для людей, которым необходима природная терапия. С друзьями он планирует проводить сеансы реабилитации для детей с помощью лечебной верховой езды. Сегодня он сопровождает группу инвалидов из Воронежа. Я люблю лошадь. И о, он очень скучает по своей семье В Америке остались двое детей Мечтают, что в скором времени он сможет показать им все красоты любимой России Я хочу продолжить свою волонтерскую деятельность А также планирую открыть свой бизнес в России Технологическую компанию и платить налоги Пока с моим статусом это невозможно А я очень хочу стать настоящим гражданином России У Джона есть идеи, как усовершенствовать работу автоинспекции Как снизить заторы на дорогах А также проект, который принесет пользу сельскому хозяйству очень хочется ему помочь, хочется, чтобы он стал полноправным гражданином нашей страны, хочется, чтобы он приносил реально пользу, вот, как гражданин России. В Воронежском отделении Всероссийского общества инвалидов проникли судьбой американца. Говорят, он из тех, кто всегда приходит на помощь. Организовать праздник на пляже для людей с ограниченными возможностями для Дубана ноу проблем. Очень приятно. Закупит и доставит продукты, приготовит для всех угощений свое фирменное барбекю. For me it's very для меня это очень важно. Когда я нуждался в помощи, мне помогла Россия. Очень хочу быть полезным для мира и общества. И в первую очередь, помогать людям, которые особо нуждаются в поддержке. Общественная организация готовит письмо к президенту с просьбой помочь американцу получить российский паспорт в упрощенном порядке. А Джон Дуган планирует свой следующий проект благотворительный фестиваль Дуган Стейк. Собранные средства пойдут на помощь тяжело больным детям и нуждающимся инвалидам. Ольга Чернова, Золотарев и юристных телекомпаний НТВ.